Всем привет! Я студентка школы Вундерланд, где обучаюсь уже третий месяц на курсе интернет-маркетинг. Я прошла два блока, это SEO и SMM. Там я научилась продвижению в соцсетях, это ВКонтакте, Фейсбуке и Ютубе, и как запускать там рекламу. Также я научилась работать с программой для создания и монтажа видео, и у меня сложилось общее впечатление о внешней и внутренней оптимизации сайта. Я познакомилась с сервисами для статейного и ссылочного продвижения. Также я работала с сервисами по мониторингу сайта и поняла, что входит в комплекс управления репутацией компании. По сути, не имея никаких знаний, благодаря этому курсу я получила практические навыки и понимание, что же такое интернет-маркетинг. Хочу сказать большое спасибо Юлии Сурчевской за индивидуальный подход и за знания, и за то, что Юлия в самом начале терпела, когда я заваливала ее разными вопросами в скайпе. Если вы сейчас смотрите это видео и сомневаетесь, идти или нет на этот курс, то пусть мои слова будут для вас неким толчком. Да, идти стоит, и вы не пожалеете.